Приветствую, друзья! Приступаем к изучению седьмого этического принципа, который называется «содержательная речь» или «пустые разговоры». Что такое пустые разговоры? Это разговоры ни о чем. Это разговоры о тех людях, явлениях и событиях, которые нас непосредственно не касаются и в которых нет нашего участия. Это разговоры о политике, о спорте, о знаменитостях, о подругах, которых сейчас нет, о событиях, которые происходят, и на которые мы не можем повлиять, и которые не влияют на нас непосредственно. Как сходят семена пустых разговоров? У нас нет уверенности в себе. У нас очень много сомнений в себе, в своих идеях, в своих ощущениях, во всем. Это видят другие люди и в нас сомневаются, нам не верят. Нас критикуют за безосновательность, пустоту, несвоевременность. Еще такой неочевидный плод пустых разговоров — это то, что наши семена пустые становятся, они не дают плоды. Что бы мы ни посеяли либо взойдет не то, либо не взойдет вообще семена. Если семена гневная речь, гневная речь сжигает наши положительные семена, то пустые разговоры делают наши даже положительные, благочестивые семена пустыми. Мы никак не дождемся всходов. Если вы такое наблюдаете в своей жизни, что очень долго занимаетесь благотворительностью, какими-то положительными делами, осознанно сеете, что-то прекрасное в своей жизни, но у вас ничего не получается, обратите внимание на этот принцип. Как же мы можем его придерживаться? Ну, во-первых, самое очевидное, избегать беседы о политике, о спорте, о знаменитостях и всяком, всем том, что не дает конкретный результат, какой должен быть результат от наших бесед, развития и счастья. Мы также не читаем подобные статьи в интернете, в газетах, в журналах, избегаем смотреть подобные видео. То есть не только не транслируем пустую информацию, но и не поглощаем пустую информацию, следим за чистотой своего потока. По возможности наблюдаем за своими мыслями, стараемся остановить пустые мысли. Особенно у женщин часто такое бывает определенного типа личности, склонность к фантазиям, воображению и выдумкам, когда мы вместо того, чтобы думать мысли, которые ведут нас к счастью и развитию, мы фантазируем, представляем как бы было бы, если бы, а вот он меня позовет замуж именно вот станет на коленку, я тут мою голову и не думаю о том, чтобы мыть голову, а я думаю в это время о том, как будет прекрасно, когда меня будут звать замуж. Вот это пустые разговоры, которые также сажают семена, о которых мы уже поговорили. Мы стараемся не говорить с целью произвести впечатление на собеседника. Если уже возникла необходимость поговорить ни о чем, с незнакомым человеком в незнакомом месте, постарайтесь вести этот разговор к минимуму, то, что называют small-talk. И чтобы все равно даже в этом незначительном касании к системе другого человека, к сознанию другого человека, вы не создали пустоту внутри, а создали мягкое прикосновение такое. Старайтесь использовать вообще каждую встречу с людьми как повод для содержательной беседы можно готовиться к этому. Когда-то для меня было очень большим осознанием, откровением и потом тренировкой личного роста, когда я осознала, что в коммуникации со старшими людьми, со значительно старшими людьми, я также несу ответственность за наполнение наших бесед. И, ну, совершенно нет смысла жаловаться на бабушку, которая рассказывает о своей тяжелой жизни или же, критикует соседей. Если я это слышу, я могу подарить и себе, и бабушке содержательную беседу. Я это практиковала со свекровью, с векром и, знаете, результаты не заставили себя ждать. Стоит только взять на себя ответственность за это. Также само наблюдение за пустыми разговорами будет развивать в нас бдительность. И вот это осознанное наблюдение за тем, что я говорю и что я думаю, будет развивать внутреннего наблюдателя. Чем больше энергии в нашем внутреннем наблюдателе, тем больше осознанности в нашей жизни, и тем больше мы становимся действительно творцами своей жизни. Все взаимосвязано. Очень красивый принцип. Чтение священных текстов, изучение древних правил прослушивание лекций учителей вообще обучение является выполнением принципа содержательной речи также благодарность перед сном молитва за близких все любая речь мысль направленная на наполнение светом и любовью другого человека, себя, всех людей вокруг, является содержательной. Очень рекомендую на этом этапе научиться уже наблюдать за тем, а какие семена всходят в моей реальности. И если что-то очень долго не получается сделать, то почему? Приглашаю вас задавать вопросы. Приглашаю вас к исследованию себя очень Надеюсь, что наше видео об этических принципах побуждают и активируют вас вот этот исследовательский дух и желание узнать, как же там на самом деле у меня внутри все устроено, и как творец свои реальности, что я еще могу сделать, чтобы изменить себя и весь окружающий мир, который я создаю к лучшему желаемому удачи.